Ученые Казанского федерального университета активно занимаются разработкой различных проектов Так, 8 ученых КФУ выиграли в конкурсе Российского научного фонда Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых Сам конкурс рассчитан на то, чтобы молодые ученые возглавляли новые научные группы В которой финансировался Российский научный фонд У нас одна из таких групп, то есть у нас 8 человек в составе этой группы и по условиям конкурса там должна быть не менее 75% людей до 35 лет. Направление, в котором ведется исследование, называется структурная биология. Создается в Казанском университете с 2014 года. В том же году была создана соответствующая лаборатория. Изначально в 2014 году как была создана лаборатория структурной биологии. Она была создана на паях между физиками и биологами. То есть 50 на 50. Половина людей со стороны физиков была, половина со стороны биологов потому что здесь мы используем большой набор и биологических методов, и физических методов. Изначально наша лаборатория создавалась как совместная российско-французская лаборатория, и также у нас есть коллаборация с Институтом микробиологии в в Германии. Конечная цель проекта – создать новые антибиотики, которые будут работать целенаправленно против стафилокока. Сам проект посвящен изучению структуры, специфичного для стафилококковой системы белка, которая помогает рибосоме стафилококка синтезировать другие белки, которые в свою очередь очень являются патогенными. Вот, то есть основная наша идея это найти структурные различия в этой системе с человеческой и таким образом предложить какие-то новые подходы для разработки антибиотиков против стафилококка. Средства гранта планируется направить на закупку расходных материалов, реактивов для выделения белков, лабораторного оборудования, зарплаты сотрудников и командировки молодых ученых на стажировки в ведущие исследовательские центры Германии и Франции. Диана Шилова, Ленардо Митьяров, Универньюз.